всем привет друзья давно мы с вами не виделись сегодня я хочу поднять с вами тему тему штрафов тема касающаяся всех автомобилистов что и как здесь происходит на самом деле хочу сказать что все очень серьезно серьезно настолько что до этого я немного недооценивала когда слышала, что говорят высокие штрафы, и что полицейские часто останавливают, там могут как-то неожиданно к тебе подъехать, проверить, просто пристегнуть твой ребенок или нет. Ну, в общем, как -то, когда ты слышишь, но не сталкиваешься с этим, то ты не, не, относишься к этому как-то поверхностно. Первый раз, когда мы... Серёжей немного так задергались, случился у нас тогда, когда нам знакомый сказал: создайте себе приложение, которое в телефоне показывает там, где стоят полицейские, где там какие проезжающие полицейские машины, где могут фиксировать вот эти вот радары твою скорость, твои нарушения и так далее". Но мы стараемся не нарушать, наслышаны о таких штрафов, поэтому. Но на всякий случай, знаете, бывает, тут вот просто чисто тупанул. Не туда повернул, да, где-то что-то там не досмотрел, потому что ты только привыкаешь к этим дорогам. То установили мы это приложение, и когда это мы первый раз по и когда мы первый раз выехали с этим приложением, мы обалдели. Я видела, что на дорогах очень много стоит камер, но не до такой степени. В общем, все дороги, включая трассу просто напичканы камерами, напичкан датчиками, их очень много. И вот это вот приложение, которое мы установили, оно тебя предупреждает, что впереди установлен радар, который фиксирует там ремни безопасности, держишь ли ты телефон в руках или нет, который сообщает о том, что впереди полицейская машина. Еще один такой интересный момент. Помимо камер на дорогах, есть еще пролетающий полицейский вертолет, которого ты не видишь. Я вообще ни разу не видела этих вертолетов, но наше приложение сообщает об этом: ну, каждые, наверное, 2-3 километра, которые мы проезжаем. Нет, наверное, километра 3-4, которые мы проезжаем, сообщает, что внимание, пролетающий над вами полицейский вертолет. Вот так это звучит. И, кстати, если ты попадешься на. Штраф от вертолета, то это самые большие штрафы. Они начинаются от 600 евро. Тоже смотрят, пристегнуты ли все. Я не знаю, насколько у них точные камеры, что это все видно. Пристегнуты ли впереди сидящие люди, пристегнуты ли сзади. Нет ли у тебя в руках телефона мобильного. В общем, все вот эти вот тонкости, нюансы. Потом ты проезжаешь снова там. Камеры, которые фиксируют твою скорость, скорость фиксируют вообще постоянно, наверное, каждый километр, который ты двигаешься вперед, это все идет вот фиксация, фиксация, фиксация, в общем, дороги перенасыщены камерами, этими всякими датчиками. Также еще штраф тебе может впаять машина, которая, там как говорит наше приложение, впереди проезжающая машина она может быть абсолютно не брендирована под полицейскую. Это обычная гражданская машина любой марки, но внутри она может быть напичкана всякими техниками, датчиками, в общем, всеми-всеми всевозможными моментами слежения на дороге. И внутри, как правило, сидят уже полицейские в формах, как вот... Я слышала, это происходит, да, вот если ты, как чаще всего на автобанах, там вроде как разрешена большая скорость, да, но все равно есть ограничения, если ты превышаешь эти ограничения, то очень часто бывает такое, что машина едет сзади и все это фиксирует, обычная машина, которая, ты в жизни не скажешь, что это полицейская и может проехать за тобой несколько километров, а потом где-то на заправке или где-то остановить тебя и сказать, вот я ехал за тобой в течение получаса, и везде было превышение скорости, и предъявить тебе это все, настолько неожиданно для тебя, вот, и также хочу сказать еще по поводу истории, которая коснулась нас, такая неожиданная на самом деле ситуация, вы знаете все, что Испания славится футболом, Здесь невероятно помешанные люди на этом спорте, и здесь два очень сильных, мощных клуба, Мадрид и Атлетика. Мадрид, он все равно по-прежнему остается в лидирующих позициях, но Атлетика здесь тоже пользуется большим спросом, и очень много фанатов. Ну, в общем, я, я не об этом хотела сказать, я не зря сделала такое название, да, действительно, нашу машину увезли на эвакуаторе. И сейчас расскажу, как это было. В один из дней, когда проходил матч, матч Атлетика, где есть два стадиона. Вот эта игра была на стадионе команды Атлетика. В эти дни, как правило, всегда большое количество людей, нет парковки нигде. Сережа в этот день едет как раз в этот клуб, и вот попадает во все это движение, когда нет парковки, когда люди ставят машины как попало, но реально припарковаться нет нормальной возможности, либо надо заранее приезжать заблаговременно, либо парковаться где-то уже в каких-то там соседних районах и идти, наверное, полчаса. Сережа уже опаздывал, в общем, он находит небольшое такое место между машиной, и тротуаром И получается ставит машину Два колеса стоит на парковке А два попкой он машину поднимает Ставит на тротуар Все вроде как бы никому не мешаем Но что-то такого Мы в Украине часто ставим Даже вот большие машины ставят там джипы Ставят э, два колеса на дорогу И два вот чуть-чуть вот, Машина наклонена на тротуар Как бы ну Всегда так делали ничего страшного когда нужно куда-то припарковаться. И уходит, приходит где-то через часа полтора и видит, что машины нет. Ее реально нет. Представляете, состояние какое? Два варианта: да: либо машину угнали, либо забрали на эвакуаторе. Первым делом Сережа идет к полицейскому ближайшему, который там находился, и называет свои номера машины и говорит: типа: помогите найти машину. Значит, полицейский пробивает, вбивает эти номера, пробивает, и потом говорит, а, ну, машина сейчас ваша находится по такому-то адресу. Ну, во-первых, сразу скажу, что сложно объясняться, когда ты плохо разговариваешь на испанском, потому что даже полицейские, они всегда очень много текста, ну, вообще, все испанцы, они всегда много текста говорят. Вот, и он начал там что-то рассказывать, сядете на метро, потом проедете столько-то, потом пересядете еще куда-то, ну, в общем, это такой целый длинный процесс. А мы за время проживания здесь, мы уже были наслышаны, что если тебе впаяли штраф, да, допустим, там ты неправильно в месте припарковался, или ты, вот, кстати, если ты неправильно в месте припарковался, по-моему, 90 евро штраф, если ты просрочил парковку, то есть ты оплатил на какое-то время, а потом ты немножко задержался, да, и в этот момент проходил контролер и увидел, что уже пошло время неоплаченной парковки, он тебе вписал штраф, это тоже, по-моему, 60 евро, но если ты приходишь и в течение там получаса, да, когда ты находишь этот штраф, в течение получаса ты идешь и оплачиваешь парковку, то тогда вообще с тебя штраф снимается полностью. Вот так. И вот это вот ключевое, что если ты сразу идешь за своей машиной или сразу, да, у тебя э, желание оплатить штраф, то тогда там на скидку делают, по-моему, 50% или даже 80%, но в разных случаях по-разному. Ну и Серёжа понимает, что нужно быстренько идти искать свою машину. Вызывает такси, садится и идет в указанное место. Приезжает что-то похожее вроде как на полицейский, Участок, и сидит женщина, Сережа достает, а ему еще полицейский, когда рассказывал, куда ехать, он достал ему чек, и в чеке была указана сумма, там 200 с чем-то евро штраф. Так как он сразу поехал, сразу поехал с желанием оплатить штраф и забрать машину, дает ему чек на сумму в 30 евро, то есть вот если мы сейчас оплачиваем, это было уже, кстати, час ночи, то 30 евро тогда, не 200, а 30 евро, разница, да, какая большая, но, кстати, если ты не оплачиваешь, если ты не приезжаешь сразу за машиной, приезжаешь там уже на следующий день, там на второй, на третий, то тебе начисляется пеня, сразу же начинает начисляться там в пределах, по-моему, 20 евро или 30 евро, ну я вот эти вот суммы не, не совсем помню. Вот, поэтому есть смысл оплатить сразу и забрать сразу машину. Женщина, которая дежурила в этот вечер, спросила, есть ли наличка, потому что оплачивать только нужно наличными деньгами. Сережа говорит, да, есть. Это просто удивительно, что на тот момент были наличные деньги, потому что в основном все у нас на карточке. И она говорит, подождите, тогда Сережа ждал где-то минут 30-40. Ехали полицейские, человека 3. Дали конверт, Сережа положил в этот конверт деньги, вот эти вот 30 евро, они взяли там их, что-то там написали и все и уехали. Все это заняло максимум где-то 2,5-3 часа, ну очень быстро. Просто то, что ждал еще Сережа, а так вообще вот вот так вот здесь работает вся эта система. Я Просто знаете, что вот для меня удивительно, если бы у нас произошло это ну, в Украине, то пришлось бы звонить сразу каким-то знакомым, решать это через знакомство и платить намного больше денег. То есть платить помимо официальных платежей, тебе нужно было еще платить благодарность да, тому, кто бы занимался твоей машиной. А здесь все официально, все очень просто и никакой агрессии, все с улыбкой, все старались как можно быстрее там помочь, там что-то Сережа заполнял, там ему помогли, ну, в общем, вот как-то так. На дорогах нужно быть очень внимательным, очень осторожным, стараться не нарушать, хотя вот уже с со временем я понимаю, я вижу, что на дорогах, конечно, испанцы чудят очень сильно, чудят. Много, конечно, вежливых таких моментов, о которых я рассказывала ранее, что, да, если, допустим, ты захочешь с одной полосы перестроиться в другую, нажмешь поворот, то они, но ну, остановятся, они пропустят тебя как правило, и никто не будет ни сигналить, ничего подождут, то есть это все. Абсолютно нормально. Вот что хотела еще рассказать? Хотела сказать, что мы занялись вопросом обмена своих украинских прав на испанский. Значит, долго мы пытались взять ситу, несколько месяцев, нам не удавалось ее найти, но ну, нет, нет, это и ситы, и все, мы уже и ночью пытались там, выискивали, да, пытались найти ее и днем, и рано утром, в любое время, но чаще всего говорят, что э, ожидайте ситу ночью, часто выбрасывают ночное время, нет, не получилось у нас, по итогу нам дали... Номер телефона девочки, которая занимается, она продает эти ситы, я не знаю, как она их берет, но как-то как находит, вылавливает, это ее заработок, мы заплатили 30 евро за одну ситу, а нам надо две, на меня и на Сережу, то есть мы заплатили 60 евро, и нам назначили медицинский осмотр. Я очень переживала в этот момент, в этот день. Мы когда с Сережей утром проснулись, отвели детей и поехали на свое время, то, конечно, такой был невроз. Этот невроз усилился, когда мы переступили порог. Я увидела, я смотрю, стоит какая-то такая техника, в общем, с педалями, компьютер, там дорога. Я понимаю, что мне сейчас нужно будет еще какой-то тест сдать на вождение. Я, По правде сказать, я уже давно не садилась за руль. И я так еще больше напряглась. Ну, Сережа такой всегда на позитиве. С ним, конечно, в этом плане очень легко. Редко когда может нервничать. И уже, конечно, намного проще, что Сережа понимает. Понимает, о чем говорят. Да не все может сказать, но, по крайней мере, вот все, что говорили там девочки, делать нужно. Он все говорил, мне там переводил. Это я еще такая... Много чего не знаю, а он стоял рядом. А Сережа меня, конечно, как джентльмен пропустил вперед, говорит, давай, ты первая. Я сначала села, а потом думаю, да нет. Лучше пусть он первым. Значит, там заполнили какие-то данные, переписали они данные из наших прав украинских. Потом усадили нас за вот эту вот... Не знаю, на вид это как компьютерная игра тебе нужно у тебя там две дороги берешься за таких два как поручня ну что-то вроде руля а не руля а два таких вот торчащих в общем металлических поручня и девочка тебя нажимает пуск и ты должен ну у тебя дорога две линии белой дороги и ты должен ехать и дорога идет с препятствиями то есть она расходится потом соединяется бывает такое что одна прямо идет а другая там влево или вправо ну в общем вот то есть задействовано два твоих полушария, тебе нужно ехать, не попадая на обочину. только ты сходишь с дороги, сразу начинает там мигать красным, пищать. Ну, в общем, такой немножко стрессовый момент. Первый, конечно, я села с я ему уступила в итоге. Прошел, значит, два раза нужно было это сделать. И потом там как-то автоматически программа выдает по баллам, и можешь ли ты водить, или не знаю. Ну, в общем, Значит, Сережа прошел тест нормально, потом села я. Сережа умудрился меня еще на сторис снимать. Первый раз у меня было много там всяких красненьких, в общем, мигалочек включались, потому что стоял, снимал, еще и смеялся. Я потом в итоге говорю, ты че, зачем ты так делаешь? И уже второй раз я прошла практически, ну там идеально вообще без одной ошибки. и У меня даже количество баллов больше получилось, чем у Сережи. И перфекту сказали. Вот потом э, с этого кабинета нас отправили в кабинет врача. Врач там поспрашивал, были ли какие-то заболевания, операции, там сердечные, сердечная недостаточность. Э, проверил э, глаза, как окулист проверяет, да, там поназывай там буквы, скажи какой цвет, включала красный, зеленый, желтый, надо было отвечать сразу. Э, так, что было еще? А ровно пройтись нужно было вот как ты по канату идешь и был такой тест еще не знаю как правильно назвать но в общем я держала руки ровно и мне нужно было руки девочки раздвигать то есть вот раздвигать стороны потом поднимать вверх вниз и вот так по-моему от себя на какое-то сопротивление что ли был тест все мы провели где-то часа полтора мы наверное провели у них заплатили мы за все это мероприятие по моему 80 евро и но мы заплатили со скидкой если ты Регистрируешься у них на сайте заранее, то тебе там скидка, по-моему, 20% или 10%, то есть там еще дешевле обошлось. Но все равно там заплатил, там, там, там. Ну, короче, все это не очень приятно, но так оно и есть. И теперь мы с этими документами о том, что мы можем вводить, что мы подтвердили, что мы здоровы, можем управлять автомобилем, да, что мы не шизофреники, что все у нас в порядке с головой. Теперь мы ждем ну, подачи документов, подаем документы, не помню куда, и после этого в течение трех-четырех месяцев, на минуточку трех-четырех месяцев, должны прийти нам права уже испанские. Вот. Все очень-очень долго, все очень. Не могу сказать, что запутано, но очень напрягает вот эта вот тема с ситами, которые ты реально не можешь взять. Все это долго, но я вам хочу сказать, что везде, на каждом этапе, все очень лояльны. Очень лояльны, никто не смотрит на тебя как-то странно, что ты там не разговариваешь, либо что-то не понимаешь. Испанцы очень подстраиваются и всячески стараются помогать. Обязательно нужно пристегиваться, все пристегнутые едут. Обязательно должны быть кресла, потому что если нет кресла детского, это штраф где-то 50, по-моему, где-то 100 евро. С каждого синий пристегнутый еще 50 евро. То есть нужно обязательно-обязательно пристегивать деток и обязательно наличие вот этих вот детских кресел А еще совсем недавно мы выезжаем с нашего отеля и стоят полицейские, перекрыли дорогу а здесь часто такое бывает, что такой вот кипиш какой-то, вот вроде свободная дорога, все едут спокойно, и тут бах, и затор, пробка Стоят много полицейских машин, они еще так дорогу перекрывают, машины просто вот так ставят наискосок. То есть вообще реально не проехать, не пройти. Там часть полицейских, там несколько может стоять с автоматами. Ну, в общем, так стрёмно все это выглядит, конечно. И оказывается, у них часто такое бывает, когда они могут абсолютно любого или выборочно там проверять, на наличие алкоголя, хотя они здесь пьют все, то есть они выпили пиво и пошли, сели за руль, я не знаю там какая допустимая норма, но какая-то есть, я вот точно знаю, что даже полицейские, которые патрулируют, они заходят там в обеденное время в бар, в ресторан и заказывают себе пиво, алкогольное пиво, пьют, садятся, едут, ну, какой-то допустимый предел, конечно, есть. Вот. И это так немножко, конечно, устрашающе выглядит, но они, когда к тебе подходят, открываешь окошко, очень вежливые, настолько вежливые, что просто... Вот у нас спросили, там как дела, откуда вы приехали, когда вы приехали, сколько, сколько месяцев вы здесь уже находитесь. И, естественно, посмотрели, пристегнуты ли дети, наличие автокресел, потому что бегло просмотрел. Ну и сказал, добро пожаловать в Испанию, в город Мадрид и отпустила. Все, мои дорогие друзья, спасибо за внимание, спасибо, что были со мной, ставьте пальчики вверх, пишите свои вопросы, комментарии, до скорых встреч, скоро увидимся, пока!